Всем привет, бойцы. Меня зовут Макс Риск. Акос. Они остались названия Вентус тоже. Хаус тоже. Но некоторые изменены. Таркус тоже. Вот, свободно. Привет, уже с пройти. Но я уже знаю некоторые из них. Бакуган Ворлд. Битва Бакуганов или смотреть? А, инструкция. Бойцы. Фип сериалы все бойцы, ух ты, давайте посмотрим. Все бойцы Динкуза, Уинто Стайлес и все так дальше. Я их, конечно, не смотрел, только первую, вторую, третью часть. А вот эту новый сезон вообще не смотрел. Значит, что-то у нас присутствует, пояснения, как они раскрываются, новости. Потом будем смотреть, если, конечно, поставите лайк и подпишитесь на этот, этот канал. Новости всех бакуганов. Мы станем тоже бакуганами. Так, тест пройти нам сказали. Я запомню некоторые функции, как ее пройти. И будете узнать, сколько, сколько лет Дэну Кузом. Это значит, у бакуганы. Наверняка. Так, нажимаем на игры. Тесты проходим, смотрим. Если вы хотите пройти, то сможете пройти. Вот первый тест. Дэн кузом. Потом третий, четвертый. Вот, блин. Так всегда. Средний. Какой Дэн рост? Средний, невысокий, высокий, очень высокий. Конечно, это правильно. Также так правильно. Сколько лет ему? Дальше сюда талант вроде бы драгоноид а да драгоноид точно все прошли тест 4 из четырех ваш результат получен новый тест а, еще новый тест начинающий участник тестов так вот тесты как-то я могу пройти но тяжело будет давайте уже начнем так так так все выходим прошли тест вот нажимаем сюда вот о, значки серебряная, золотая. Так, нажимаем еще раз. А, ну да, долгая загрузка. Она мощная. Чайна против. Ну, Дэна, кузов или макс риском. Вот такая арена. Ну, Давайте-ка рассказывайте. Против 200 g 200 g Драгоной. Против там кого-то не заметил. Как запустить, но ну, это уже я знаю. Тут можно как подкрутить так что ли ну ладно кинем вот туда вот бакуган бой бакуган на поле так так дорогой но уровень силы 200 джим у него тлс или как там вот уровень силы 200 джим трокс да трокс 200 g силы так у нас минус и мы проиграли ваши дж силы 250 блин половину аж Бакуган дальше идет по 100 же силы. Я не успеваю за всем следить, уж извиняйте. Так, Бакуган в бой, Бакуган на поле, Карта в рот. А ну-ка, ну-ка, тут конечно и бита только тут битва по картам. Серия X2, вторая битва. А, сексами? Мяч остановился, но ну, это уже ясно. Мы победили. Есть уровень силы 250 джим половина. Ну, вновь строим, там тоже так было. Три попытки на Требакугана. У нас две попытки. Если так по ХП посчитать. Так, это Бакуган у нас кто? <coughs> Блин. А он сильным Серия 2. 100. Уровень силы 100G. Это, это, это команда серия 3. Три открытия подряд. Начинающий командной атака. Это последний грамм Жмите. Ну это помощь такая вот. Одинаковые же силы. Или одинаково куканы или это из-за того что он третье это предположение так блин проиграли блин бонус команде я выиграл вау и в прошлой игре проиграл но ну, а на ваших глазах мы выиграли вы победили уровень 2 вы получили об монеты 475 команда чайном а это наша команда вы победили драгоноид Аукор. макс товар Похож как на меня. Только у него уровень силы 100 джим. у нас максимум уровень силы 200 джим. Так, берем в коллекцию Вот у нас будет Драгоноя вторым. Ну, как так вот. Потом прокачаем. Так, максимально тут 70 будет. Ух ты. Драгоноя 1200 джим. Это будет классно. Противник чайно Она хочет реванше. Так, у меня Бакуганы сильные, вижу. 100G, 200, наверное, уже 300. Как же посмотреть? О, пачки, смотрите. Чтобы нанести моментальный урон, нажмите на любую Бакуган-арену. Так, когда он будет плюсик. Ну, можно туда. И минусик. Врагу именно. Вот сюда он походит, я думаю, так. Ну, просто мы все доходим направо, а не налево. Хайлар, Давай. Бакуган вой, Бакуган на поле мне помогли. Спасибо большое. <coughs> я думаю, что я проиграю. Уровень силы 100G. Наша способность увеличила силы G. 100-100. У нас плюсик. Ну что ж, получай хайно. 265. А Бакуган Enter Space было по 100, а не по 500. <coughs> ну я думаю, уже поняли. Так, Бакуган в бой. Вторая битва, карта ворот открыть, Драгоноид, ну да, мы его поставили на вторую часть, думаю, правильно поставили, так, ага, Бакуган не раскрылся, ну это уже понятно, вовремя сил, что Джим, ну у него Бакуган отказывается, 65G остается у человека, чайно, <Especially in that game>. последний Бакуган, да попатишь хоть эту точку, а мы будем туда идти, Бакуган в бой, Бакуган на поле, так, так, так. Как он тебя зовут Брокс? Это Браустер поиграл. <с Perché> Очень много, да. Командная атака. Да, командная атака. Атакуем с помощью вот этих нажатий. Мышки 185. На него тоже так. Он а покуга нет, раскрылся. Это логично, что мы побеждаем. Отлично. Там была карта ворот с минусом. Но нам плюсик вас ага, ясненько тут хоть рекламы нет открытая новая схватка чайно но ну, мы уже ее знаем ну в общем если вам понравится то можем что тут еще посмотреть 575 об следующий нажимаем ух ты я даже не проходил прекрасно теперь давай включим этот бакуган в вашу команду для начала выберите Бакуган, который хотите убрать на X. Ну, я шли с телефоном, да. Потом добавьте. Затем прикрепите на ваши новый Бакуган. Нажмите, нажмите на плюсик. Уровень сил 100 джим. Уровень 200. Трокс, хочешь с нами? Да, Аквас. Будем как-то разным. Ну, мы еще не выбрали Бакугана. Какого? Но они тоже. Чайно тоже выбрали по разным Бакуганам. Настолько... Пайрусы и аквасы. Один аквасы. Пайрус 100 G силы. Ух ты. Карта ворот на поле. Это первый сезон. Так, я всегда хожу направо. Человек может пойти налево, это чайно. Сюда. Так, плохая карта. Сюда. Как-то рядом. Ну ладно. Уровень силы 200 G. Ух ты. Больше данных нет. Это хорошо. Он на плохую карту или на хорошую. Как думаете, я зря поставил Бакуган именно сюда? Подожди, что это такое? Неужели нам минус? А, ничья. Ничья, вау. Ладно. Начинаем еще одну схватку. Бакуган в бой. Бакуган на поле, Бакуган у него не меняется. Я не знаю, почему он такая не мастерским. Я думаю, можно потом с кем-то другим сыграть. Онлайн уровень сил 200 джим драгоноид уровень силы 150g В смысле ну, родном минусы дают трокс начинаем трокс подождите что лагает В смысле В смысле блин моя карта эй я случайно я не специально нам нужно победам на атака точно нажимаем куча раз и победим так так так Я этом 100 но ну, все мы уже откупились 300g это офигенно 385 я, конечно, могу на 400, но я не спешу. Так, минус плохо. Так, бонус 485 G. И победа с нами. Уровень G. Не, не уровень G, а уровень силы 0. Отлично. Следующий бой. Новый уровень третий. Следующий зам ходом схватка. Вы будете открывать различные схватки по мире продвижением есть ником. будет будногом играть, какие мы даже. Арена номер три уровень первый. Отбойник ямки ноль, отбойник есть один. Что это значит? Карта способная очень хорошая. Ход складки. А я вышел. Это меню такая. Так заходим. И плей. Ага, можно убрать еще Бакуган. Ну, пока все нормально. Так, Бакуган. Ты значит нас. Пайрус, то у нас хаос. Ну давайте хаосом. Ну, так, как тебя убрать? Так, убрали, прибавили. Так, можно, конечно, поменять. Ну, ладно. Нормально пока месяц. У нас три Бакугана. Хаос. Пайрус и Аквас. У нее все бакуганы. Пайрусом. Полигры открыть. 115 силы. Куда? Думаю, я дойду сюда. А, враг здесь. Вот так нормально будет. Против. Ну что ж, давай-ка. Я, конечно, не успеваю за ними, ну и ладно с той же силы давайте тогда бонус дойдем к бонусу. блин ты что ж такой блин блин бакуган эй да и продумай силен у меня бакуган не раскрылся мяч остановлен матч а не мяч да? уровень 650 уровень 7 500 же силы это уже он в бой драгу на поле блин блин ай-яй-яй-яй ай, минус ай, ай, ай, ай. G силы 200, а, минус 200 минус том Блин, плохо дело, да? Угу. Матч остановлен. Вот уже получше. Трокс, давай, ка Бакуган бой. Последний матч и мы должны попасть. Так, Бакуган бой. И что это такое? уйти уйди, блин. А я, он сильный, кстати, очень сильный. Я же еще не знаю ничего. а ага, минус же силы. У нас Бакуган не раскрылся, блин. Уровень силы 415. Блин, блин, маловато. У нас нет аватарки еще. Нужно дойти к аватарке еще. Ладно, Бакуган в бой. Давай, давай. Блин, ну что, лагает? Карту ворот открыть. Способность активировать. А, у меня Бакуга не раскрылся. Смотрим минус том планетянины пришли так. серия 2 Способность активировать ну а точнее карту открыть а он так проиграл минус 50 процентов хаоса но ну, а мы парусом вот так тебе уже по нашему кстати пошло он вот так вот так смотрим трокс давай вон туда нужно После столкновения Я думаю, мы победили. Блин, мы сильный соперник. Нужно что-то придумать. Брауд 7. то не важно. Не важно. Да, бой. Блин, давай, давай, давай, давай, давай. е моё. Бакуган ей раскрылись. Ух ты, е моё ладно ладно раунд 8 Драгоноид, давай у тебя 200 из той же силы в руках есть бакуган бой тихо-тихо-тихо-тихо есть уровень сил 300 джим уровень сил 100 но мы выиграл нас 200 G. еще способность, но ну, я ее стою смысле вау у тебя пайрус выпал он победам это отлично с вас лайк подписка на канал так так так что у нас такой четвертый уровень и мы в следующий раз продолжим макса tower пайров жду вашего ответа Открыт новая схватка чайным ясно всем удачи всем пока